приветствую вас друзья сегодня мы с вами посмотрим прогноз для раков на месяц апрель в связи с нашими печальными событиями которых все наверняка знают я проживаю в украине прогноз будет достаточно кратким но я постараюсь чтобы он был содержательным. ну и естественно я буду учитывать и возможность различных переездов, опасных ситуаций, которые буду рассказывать вам. Ну и начинаем с 4-5 числа у нас происходит соединение очень точное Сатурна с Марсом. Это две достаточно агрессивные планеты, сложные, и они будут в вашем символическом восьмом доме. Восьмой дом непосредственно связан с темой опасных ситуаций и также темой чужих денег. То есть я бы сказала, что для большинства из вас четвертое, пятое, шестое, седьмое крайне неблагоприятные дни. То есть постарайтесь на эти дни ничего не планировать, никаких поездок, никаких переездов. Далее, также 5 числа состоится переход Венеры из знака Зодиака Водолей в Рыбы. Это ваш символический девятый дом. Плюс здесь идет на соединение Нептун с Юпитером. Они точно там соединятся. И ближе к середине месяца. И можно сказать, что для вас темы связаны с переездами, с эмиграцией. Для тех, кто как-то занят морской тематикой, психологии, искусством. ну вот для вас, наверное, эти темы будут наиболее актуальны. плюс Венера, она в рыбах дает ощущение такой, знаете, четкой духовности, желания соединиться со своим партнером в, на таких более тонких уровнях. Больше дает больше самос, самопожертвования и желания уступать друг другу, быть гармоничным к своим близким, к своему окружению. Тем более, что все это, будет про, все это соединение будет в водном знаке, ну, соответственно, рыба – это знак вашего тригона, и большинству из вас будут образовываться благоприятные аспекты. Ну, можно сказать, что ближе к середине месяца для вас настанут, месяца настанут более благоприятные дни, когда можно будет что-либо планировать по типу дальних поездок, путешествий, переездов, ну, и для любовной темы в том числе, для кого это актуально. С 15 числа. Вообще, вторая половина месяца обещает быть более такой спокойной, уравновешенной и благоприятной, особенно для водных знаков. С 15 апреля Марс, очень активная планета, наконец-то переходит из Водоле в рыбы. И здесь, вы знаете, поскольку Марс отвечает за агрессивные действия, вот здесь он приобретает более такие мягкие оттенки. И, вы знаете, он уже не несет такой открытой агрессии. Он более ориентирован... На мягкость, на желание что-то решать окольными путями, может давать какие-то, знаете, двусмысленные положения вещей, ну и он больше ориентирован на дипломатию, но, к сожалению, на обманы в том числе, желание уходить от ответственности. И он у вас тоже будет находиться в девятом доме. Но ну, я бы сказала так, что больше всего повезет тем, кто будет где-то находиться вдали от родины, от дома и там, где есть рядом вода. То есть большие водоемы, такие как реки. Ну, даже не столько реки, сколько моря. Там, где берега омываются морями или океанами. Далее... 16 числа произойдет полнолуние полнолуние будет в весах это тема партнерства но что тут будет интересного в день полнолуния по будет по полуне пройдется такая звезда как называется Ри... Риша в этот день у вас будет возможность ну что ли найти ответ на какой-то очень важный для себя вопрос, найти решение по очень важному для вас делу. Откроется верное направление пути развития в партнерстве. Очень-очень критическая точка будет для тех, кто родился ну, в конце периода своего знака зодиака, ну, то есть где-то после числа наверное, с 15 по, -моему, по 21 июля. Так, с 18 по 19. Значит, что у нас будет? Здесь будет интересная ситуация, которая будет в основном касаться тем связанных... Так, сейчас я посчитаю для вас. Это. Так, 12, 11, 10... Девятый, да, восьмой дом. Значит, я могу сказать так, что 18-19 апреля тоже нужно быть максимально осторожными. Там будет сложное кармическое соединение узлов с Сатурном. У вас это проходит по восьмому дому. Восьмой дом связан с опасностями еще связан с чужими финансами. То есть, либо, возможно, какие-то крупные получения финансов либо наоборот потери ну и плюс достаточно такой неспокойный период будет для вас 20 апреля Солнце переходит в Телец 26 по 30 Венера и Юпитер соединяются с Нептуном в Рыбах здесь они образуют очень красивое соединение которое ну, многим принесет у вас это все будет в девятом доме принесет удачу радость много счастливых, интересных, приятных событий. Любовь, творческое вдохновение, смотря для кого, что важно. Крупные получения финансов по девятому дому. То есть тема, связанная со всеми дальними поездками, путешествиями, переездами, она будет для вас очень актуальна и удачна ну, также, если это у вас касается еще духовной сферы, творческой сферы, психологии, ну вот, вот эти направления. И морские, тоже морские путешествия. Далее с 30 числа Меркурий переходит из Тельца в Близнецы. Цен будет несколько замедлен, мышление будет, скорость принятия решения будет такая постепенная. А с 30-го, с конца месяца уже произойдет ускорение. Для вас телец связан с 11 м домом, домом дружбы. А с 30-го уже перейдет в дом всяких тайных, поезд, тайных поездок. Ну и вообще, какой-то такой с вашей, знаете, скрытой, скрытой сферы жизни. В общем-то, сам по себе месяц достаточно неплохой, но закрываться он будет таким сложным солнечным затмением, которое произойдет в Тельце и откроется коридор с 30 апреля по 16 мая. Если я Буду иметь возможность, я обязательно сделаю на коридор затмений отдельный прогноз. Но в целом можно сказать так, что больше всего поведут тем, кто будет ориентирован на дальние дороги, путешествия, ну и на все темы, которые я озвучила. 5-6 апреля, 17-19, наиболее неблагоприятны и опасны в этом месяце. На них лучше всего ничего важного не планировать. Конец месяца ожидается для вас наиболее благоприятным. Удачи вам и до встречи в следующих прогнозах.